Всем привет! На бирже Ubit можно каждый день зарабатывать токен USTEP, купив один из уровней. Скажу сразу, регистрация на бирже займет одну минуту. После авторизации верифицировать аккаунт не нужно. Торговать криптовалютой фиатом, выводить криптовалютой фиат без КИС. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Пополняем баланс. Покупаем USDT. И после того как в этом разделе значение будет выше нуля жмем кнопку купить и приобретаем нужный нам уровень если вы хотите купить третий уровень прибыль с которого составит 20 степ ежедневно плюс бонус это 3.17$ доллара. в год выше 1000$ то есть вложенные деньги вы увеличите за год в 10 раз например если здесь будет 50 тут например 20 0 можно купить 2 по 50 или 10 по 10 прибыль от этого не меняется 20 токенов с двух уровней и 20 токенов с 10 уровней. Присоединяйтесь, зарабатывайте. А еще один момент. До обнуления таймера вам необходимо играть в DICE 10 игр на токен USTEP. Посмотрите в разделе. Когда перейдете, выбирайте монету USTEP. Смотрите в правом столбце, какие ставки делают другие участники, дублируйте. Там в основном копейки. Клацайте по кнопкам. Выше, ниже. 10-11 раз. Дожидаемся обнуления. Произойдет начисление. Итак, дважды в сутки. Ссылка на регистрацию в описании под видео. На этом у меня все. Всем пока.